Утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада. Это у нас арт-расклад вдохновения на август для всех знаков зодиака. Тут, соответственно, 12 таких интересных карт. Это будут являться как символы подсказки на август месяц для всех знаков зодиака. Если вы не верите в знаки зодиака, просто вот любую карту тыкай, тыкай, смотри, какая манит. Возможно, подсказка в каких-то сферах жизни, то есть кому-то нужна именно там в августе, может, просто кому-то нужна подсказка в данное время, в данное место, тоже можете, в принципе, как некий ориентир для себя использовать такие вопросы. А все от вашего желания. Это такой это такое инди не индивидуальный, это такой всеобъемлющий расклад и всеобъемлющие подсказки, которые, в принципе, можно делать для себя и как-то их использовать для себя в любом контексте. такая Вот универсальный расклад для вся всех болезней. Вот тоже то же самое. Поэтому давайте овны. Тельцы, близнецы рак лев дева весы скорпион стрелец козерог водолей и рыбы поэтому вот 12 знаков соответственно как на как они расположены расположены новое слово записываем словарь вот не так вот они вот и делаются поэтому будем рассматривать соответственно индивидуально каждую карту вот поэтому... Давайте, я надеюсь, вы выбираете, поставьте на паузу, на стопчик, и будем смотреть. Будем смотреть. Я, наверное, не буду складывать, давайте, давайте, а давайте сложу, давайте, а ос, сложу. Так, это значит рыбы, потом на водолей, потом вот так, вот, отлично. Ну, мало ли, я сейчас как-нибудь соберу и разложу карты, что, в принципе, Во. вот ступочка никуда не девается. Все, давайте для овнов. Так, здравствуйте, овна, давайте ваша подсказка вдохновение, да? Тут жезлов. Новые желания вот ваша подсказка новое желание новые хотение новые свершения новые планы что- то что вот хочется прям из самого себя вот вытащить чем-то хочется заняться к чего-то хочется вложиться по чем-то прям новым и непонятным но вызывает вас некий восторг поэтому вот какая-то подсказка ищите возможно также новое обратите внимание на такие вещи Новые вокруг и новые возможности, но с примесью желания и хотения чего-либо. Ну, соответственно, это же <свят> О чем можно тут говорить? Давайте поподробнее. Ммм, Паш Пентакли. Так, четверка мечей, башня. Пятерка пентаклей. Да, вам необходимо чего-то новое в любом, дорогие мои случаи. Да. Да, дорогие мои, у кого-то просто как будет нечем заняться, либо нет не, нету никакого занятия и смысла, тут может как-то настигнуть, возможно, некая депрессуха, но здесь вам необходимо, возможно, новое вение, возможно, на какие-то новые поездки, новые свершения, новое хобби, новую игру, соглашайтесь на какие-то такие вещи, дабы как-то не быть какой-то, возможно, безысходности для себя, либо, возможно, не прозябать свою жизнь как-то понапрасну, либо как-то вот я ничего не хочу, ничего не могу, что-то со мной не так, и что-то вообще-то происходит. Поэтому вот здесь надо обучаться, возможно, чему-то обучаться, возможно, продемонстрировать какие-то навыки, возможно, кому-то что-то показать, что-то новое. В принципе, а почему бы и нет? Возможно, вы занимаетесь каким-то новым веянием, но вы можете это показать и поделиться с этим миром, этим Поэтому вперед с песней делимся. <с делимся <с> со всеми <с> всяким интересным новым учимся новому здесь новое новое желание это вот ваша вот какой-то такой ва ваша подсказка на этот месяц возможно придерживайтесь чего-то нового либо попробуйте ну, диету в конце концов новые отношения вливаетесь либо ищите новые возможности для себя как бы выпендриться в этой жизни он и дорогие ну ладно ладно не будем говорить такие Овны. ну ладно шучу шучу Поэтому, возможно, новые, правда, новое движение, новое видение, возможно, новое хобби, новое желание, вот какая подсказка, вот-вот-вот, что у вас на август месяц. Возможно, вы просто не замечаете, но чем-то хотите заняться, чем-то для себя, но боитесь, тоже, в принципе, как вариант, то есть нету желания, нету хотения. Зачем мне новое, что она сделает? сделать? Вот здесь занимайтесь, занимайтесь, на самом деле беритесь, не стесняйтесь. Это вас как-то выведет из какой-то все-таки депрессухи, я бы сказала, больше. Либо у вас будет как... Ну, я бы сказала, как выведет больше. Возможно, у кого-то появится много свободного времени, чем просто нечем будет заняться. Вы возьмите что-то новое в свои руки. Обратите внимание на ваших желания и то, что вы к чему вы вообще стремитесь, что вас, вас вызывает какие-то вещи. Обратите внимание на то, что на какие-то свои чувства также, в принципе, все одному другому не мешает. Я про то, ту, тут ту, сейчас то ту, жила, поэтому давайте занимайтесь, хотелка хотелка вам в помощь. Вот. поэтому по четверке, по башне по пятерке пентакли, ну просто я имею в виду попашу, просто вас это как-то займет. Возможно, у кого-то много будет свободного времени, либо какая-то депрессуха, либо какая-то разруха, либо какое-то неприятное событие. Просто это как отвлечет вашей жизни. Возможно, вы будете после, этим, после этого этим в принципе и заниматься. То есть здесь тоже может такое, Ахопа, а вы занялись чем-то интересным, каким-то новым проектом, и это прям все круто, все здорово. Поэтому новое и желание, вот ваш подсказка на этот интересный месяц. Обратите на это всякое интересное внимание свое. Возможно, также на свои, хотя не на свои желания. А, да. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас вторую. Вторую это Телец. Стелец, стелец, что у нас? А, у нас колесница, колесница, я бы сказала, вперед с песней, <laughs> вперед с песней, работа, успех, а, обращайте внимание, вот, вот давайте вот на это, <laughs> давайте поподробнее все-таки, работа, успех, триумф, развитие, а управление своей головой, я бы сказала, в этом каком-то плане Своими какими-то возможностями в жизни То есть обращайте внимание в августе месяце на это Ваша такая интересная подсказка Да, Королева Жезлов, Тройка Мечей, Восьмерка Жезлов и Сила Все носу в Жезлово, дорогие мои дабы уйти от какого-то, возможно, у кого-то разбитого сердца, либо какого-то осознания, просто двигаться здесь. Надо двигаться вперед. надо здесь двигаться также с толком, с расстановкой, не на абордаж. Вот не на абордаж, я бы сказала, именно по троечке мечей такая мини-остановка для королевы жезлов. То есть не на абордаж. Да, с толком с, с, с толком, с расстановкой двигаться, да, дорогие мои, дабы как-то это, возможно, уведет вас от некой грусти либо тоски, либо от разбитого сердца, либо от какой-то осознанности неприятной для себя. Вот это как будто вот, вот, вот эта позиция больше от чего убережет <с bov -2> <охе> данная подсказка и к чему она служит каким-то ключом. И вот здесь подсказка ключ – это ваше достижение, это то, то, это то что вы можете достичь этим августом, это ваша работа это ваши успехи, это ваше управление своей жизнью и своими внутренними хотениями, желаниями, но при этом подкрепленные вашими действиями, дорогие мои тельцы. Обращайте внимание вот на такие интересные для себя вещи. Но на абордаж куда-либо вам здесь не советуется просто идти. Идти больше, конечно, с большим согласием внутри себя. И, возможно, разобраться внутри себя и внутри своих каких-то проблем, дабы двигаться каким-то для себя триумфом, победам и приятным свершением вашей жизни в августе месяца. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте далее. В принципе, интересненько, интересненько. Спасибо вам, тельцы. Так, надо водичку, Томас, водичку уже шипит. Шикарно. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас тут близнец? Волшебный близнец, умеренность, да? Умеренность. Все в равных пропорциях, равных долях отмерялись, да? Ладно, давайте посмотрим. Десятка жезлов, конечно же, у нас звезда. Звездушка, звездушка, калибри. А тут калибри, ой, тут только сейчас заметила. Интересно. Девятка Пентаклей, шестерка Пентаклей. Давайте везде искать свою меру. Вот здесь немножечко с примесью звезды я бы немножко сказала, везде нужно вам искать, везде меру. И ее придерживаться, ее как-то не обходить, то есть вот-вот не перегреваться на каких-то работах с какими-то жизненными позициями. Везде, везде надо соблюдать какие-то правила, соблюдать какие-то нормы жизни, также немножечко шестеркой Пентаклей. Воспринимать также целостно немножко свою жизнь, я бы сказала, немножко даже так глубоко с Девяткой пентаклей Звезда и Умеренность, немного целостно больше воспринимайте свою жизнь и не обделяйте, возможно, также никого из того, чего вы Нажили себе вообще, может быть, вы нажили кого-то еще в своей жизни, что не обделяете их каким-то своим неким вниманием, да. Ну, я бы сказала, это такой момент, не очень сильно здесь а, говорящий по этим картам, но он может иметь некую под собой такое. Так вот. Поэтому везде, всему своя мера. Просто помните об этом, когда вы решаете какие-либо финансовые вопросы, либо куда-то идете, либо куда-то о чем то паритесь, либо чего-то там не можете заработать, либо заработаем, до хрена. Всех денег не заработаем, если что, в этой жизни. Мы без денег сюда пришли и без денег отсюда уйдем. Мы не... А кто в Египте, я не знаю давно родился я не знаю дорогим может и уйдете с деньгами ну соответственно как у вас а, все вот это короче организовано в вашей жизни поэтому о, умеряйте свои о, свои таланты свои желания свои стремления умеем при этом давать в равных пропорциях, умейте говорить, умейте также и слушать. Не перегружайте какую-либо свою сферу жизни и сферу деятельности. Помните о своих желаниях также и мечтах тоже, в принципе, почему бы, собственно, и нет. И о том, что, в принципе, чего вы достигли. Может быть, здесь уже люди себя более-менее в какой-то, не знаю, какой-то, может, духовный путь для себя выбрали, что, в принципе, просто помните об этом, чего вы достигли за какой-то интересный период своего времени чего вам это стоило. То есть помните об этом. Возможно, также помните о том, что в каких ситуациях вы были и что вас спасло, возможно, также, в принципе, что вас навело на какие-то такие нотки в вашей жизни. То есть вот здесь всему нужно знать свою меру. Поэтому говорим, слушаем, отдаем, делаем. Все в равных пропорциях вашей жизни. И вот некая такая подсказка у нас для близнецов. Давайте далее. Здравствуйте, кто у нас раки. Подсказка для вас ⁇ Десяточка жезлов. Давайте посмотрим, в каком конкретном контексте Десяточка жезлов как подсказка. Ну, здесь я немножко, я бы сказала, по-разному. Поэтому все равно здесь контекст нужен. Давайте посмотрим. Так, тройка мечей, король мечей, четверочка жезлов. Или Давайте к мечей. Перегруз людьми как будто. Окей. Так, на что обратить внимание? На то, что вы не одни. Вот. Если уж у нас перегруз людей, возможно, на то, кто с вами близко, кто рядом с вами, на людей. Вот здесь я бы сказала немножко в контексте большим, чем просто десятка даже жезлов. Может быть, тот, кто рядом с вами несет такую же ношу, также здесь... Не забывайте о людях, которые рядом с вами, которые, возможно, вам помогли достичь каких-либо высот. Также не забывайте о людях, которые, возможно, вас нагрузили чем-либо. Возможно, также о своих обязанностях. Не забывайте по десятке, которые вы взвалили же сами на себя. Вот. Возможно, просто здесь кому-то не справляется и кому-то требуется помощь. Также. Также, также помним о том, что некоторые обязаны вы собственноручно это взяли. Поэтому, раки мои, берем ответственность и берем за свои действия ответственное такое решение и понимание того, что и надо как-то делать. Поэтому, возможно, также здесь, да, если разбить, допустим, если кто-то вам поможет нести эти 10 жезлов, ну, немножко бы я все равно в контексте таком немножко бы не сказала. Это вот то же самое подсказка. Поймите, к чему вы можете прийти. Здесь тоже, в принципе, может такое быть. Возможно, надо эти 10 жезлов вам уже отпустить, и они никому не нужны. Может быть, некая тяжесть, которую вы приняли для себя для своего собственного сердца, она и правда никому не нужна, а нужна только вам и только по каким-то вашим личным предпочтениям. Это то же самое, что взяла какие-то, какие возможно, на себя лишние страдания, которые никому не нужны. Тоже может здесь такое отыгрываться. Но здесь я бы сказала, немножко будьте адекватнее к тому, чему вы берете и что на себя взваливаете. И с кем вы идете? То есть, возможно, адекватные какие-то действия и решения по поводу этих людей стоит предпринять. Тоже здесь, я бы сказала, какой-то такой момент трактовки. Возможно, кто-то уже вам говорит, что вы много на себя взяли. А зачем? Кто-то, возможно, к вам не особо помогает. То есть, а зачем вам какая-то лишняя тяжесть и нагрузка? Вот. Я бы сказала, больше в какой-то такой контекст. Возможно, здесь собственноручно сами взвалили очень многое на себя и думают, что всем им обязаны. Поэтому, дорогие мои, кто вам ничем не обязан в этой жизни, и кто-то здесь просто взваливает на себя какие-то обязательства, и просто вы имеете понимаете то, чего вы на себя можете взвалить и брать на... в этом а, интересном, красивом, классном августе месяце. Какие ножи и на чего вы подписываетесь? Я бы сказала, вот какой-то такой контекст. Понимаем, на что мы подписываемся в августе месяце, какие труды и чем они могут также м -м, обернуться для вас по итогу. Тоже можете, в принципе, для себя рассмотреть. Поэтому вот здесь какая-то такая, такая индивидуальная, я бы сказала, такая подсказка, как будто на какую-то большую ситуацию, нежели на какая-то общая, как у многих. Ладненько, раки, давайте дальше. Здравствуйте, львы. Львы, давайте я хоть подчеркну. Подчеркну, подчеркну. Здравствуйте, львятки. Львятки, здравствуйте. Еще раз, ваша подсказка, это пажик мечей. Пажик мечей для вас. Пажик мечей для вас. Что у нас? Шпион наш. Ой, под кого и Кто? А давайте будем точно знать, что мы будем говорить и делать. <смех> а возможно, просто поэтапное ваше действие и поэтапные ваши разборы вашей жизни очень сыграют какую-то свою интересную роль в вашей жизни. Поэтому здесь Паш Мечей, Император Иерофан, Семерка жезлов и а, страшный суд. Дорогие мои, записывайте то, что вы делаете. Ведите дневник успеха, окей. Записываем то, что мы делаем. Поэтапно все делаем и при этом с толком с расстановкой заведомо, заблаговременно узнавайте о каких-то вещах, которые вы хотите совершить. Их поэтапное действие приведут к большим последствиям. Давайте так, к большим и интересным для вас. Возможно, также надо соблюдать какие-то свои нормы, правила в этой жизни. Дабы, чтобы никому не мешать своим интересным и присутствием ваш в это в этом августе месяце поэтому шпионы мои львятки обратите внимание на информацию обратите внимание на информационные потоки на интернет и на почты на спамы и тому подобное то что вы в принципе поэтапно возможно идете уже по жизни и какие-то ваши планы цели по итогу которые сделают вашу жизнь и наверное, возможно также очень сильно лучше. Поэтому вот здесь больше, больше расспрашивайте, больше задавайте вопросов, если что-то непонятно. Но лучше все таки вам что-либо знать, к чему готовиться, нежели не знать ничего. Поэтому здесь информация, шпионаж. Я не говорю, что шпион за своим бывшим, дабы знать, с кем этот, этот штука шляется. Не надо, дорогие мои, я не в этом плане, пожалуйста. Здесь у нас Не надо, не надо, даже страх. не надо, Тут и рефант, главное, <смех> у нас по этому раскладе. Поэтому, дорогие мои, информация, интернеты, связи, дети. Дети, а почему бы, собственно, и не дети, родственники, тоже можно, в принципе, сказать. Но здесь, возможно, обучение некой информации тоже кому-то пригодится. В этом интересном месяце, дабы пройти какой-то свой жизненный путь. Почему свои жизненные тут -то? Я бы сказала по семерке жезлов с императором немножко и посередине иерофант. Я думаю, что здесь у людей есть какие-то просто прерогативы и цели в жизни, чтобы их как-то совершить. Но здесь больше все-таки какая-то такая у позиция. Может быть, сам, в принципе, человек так живет, чтобы поэтапно у него все расписано. Поэтому поэтапно следите, поэтапно... Возможно, следите за своим рационом и за своей жизнью, чтобы все воплощать по итогу в какую-то некую реальность для себя. Поэтому я, в принципе, вам сказала, информация, пути, потоки, дети... Дети, да, в принципе, тоже... Возможно, подсказка именно, именно кроется в каких-то действиях других людей, возможно детей, возможно, взглянув на детей вы сами подтолкнетесь на чего-то новое, тоже может такое проигрывать. то есть учение, возможно, от кого-то вы получите, либо сами кого-то будете наставлять чему-либо но вот здесь вот обращайте внимание вот на такие интересные вещи в августе месяце, да для, для поддержания своей формы, либо своих собственных целей и амбиций поэтому вот здесь, короче как-то так, спасибо вам ребятки, всего вам Сейчас, либо вот. Давайте у нас далее. Здравствуйте, Дева! Давайте посмотрим. Ваша подсказка на жусмейстер. Рыцари мечей. Правда ничего, кроме правды. <свят> <свят> Докапываться до сути. Вот здесь, да. <свят> здесь, да. Давайте смотреть. Повешенные. Шестерка жезлов. Рыцарь также у нас мечей и шестерка кубков. Дорогие мои, не давайте себя в обидку, правда, не давайте себя в обидку и в обидку своих детей, своих любимых, либо либо тех, как сказать-то, кто идет под вашим каким-то неким покровительством по жизни. Также обращайте внимание на то, что вы говорите, на то, как вы говорите и кому вы говорите по рыцарю мечей, некое такое доложение истины и правду во всеуслышании здесь тоже может присутствовать. Возможно, вы кому-то делаете от этого неприятно. Здесь у нас и в принципе, у нас и немножко отшельник, то есть, возможно, на свои энергии, на свои потребности, на свои хотения высказывания кому-либо, донесения какой-то чьей-то информации. Здесь у нас Паша, у нас, если смотрит всю информацию и следует для себя, то рыцарь мечей больше как все таки дает некий момент информации, но и при этом, возможно, не так с толком с расстановкой, как, допустим, королева мечей. Обращайте внимание на информацию, которую вы подаете и как вы подаете. Возможно, на таких людей, возможно, также обратите внимание на целеустремленных людей в вашем окружении. В принципе, не обижайте никого вокруг и не обижайте себя сами чем либо какой-либо правдой жизни, либо каким-то таким положением жертвы. Поэтому не ставьте ни в кого не в неприятное положение в этот август месяц. также. Возможно обратите внимание на каких-то таких людей, кого возможно поставили в такое обстоятельство и такое. Возможно также на тех на обидчиков обратить внимание, но я бы не сказала на обидчиков. А больше за все-таки за собой следите, нежели за кем-то другим. Это как все-таки в первую очередь у нас всегда играется. Поэтому да. Всем привет. Всем привет. Поэтому рыцарь мечей у нас вот такой интересный. Возможно, также посмотрите на ваши некие, все равно, я бы сказала, даже шестерка жезлов амбиции. То, чего вы хотите, возможно, все-таки э, здесь как умение управлять своими э, потребностями. Тоже я бы сказала, но немножечко, да, немножечко я бы шестерочками, я бы сказала, вот здесь шестерка жезлов и шестерка чаш. Какой-то такой момент. Поэтому, вот, короче, не давайте в обиду не себя, и не давайте в обиду свое окружение от самого себя. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, весы. Здравствуйте. Что для весов? У нас семерка чаш. На кубки на желание, на стремление, на воображение. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. О, рыцарь чаш, ну, соответственно. Четверка жрезов. Чего хотим, а чего можем, чего не умеем. К чему душа не стремится, несмотря ни на что. К чему хочется, от чего хочется петь и к чему хочется стремиться, дорогие мои. И чего вам это стоило? Здесь вот такая большая подсказка, больше в духе эмоциональности, больше каких-то своих желаний, своих достижений, каких-то целей и своих хотелок. Больше обращайте внимание на это, на то, что вы можете делать в данный момент и в данное время. Они а засиделись ли? Они а слишком ли перегрелись, и либо не слишком вы как-то все усердно что-то делаете либо к чему-то относитесь и обратите внимание на свои желания на свои потребности на то что вас привлекает в этой жизни может быть вас что-то привлечет что-то очень сильно глобальное. здесь я бы сказала больше как возможно на свои сны на свои мечты и обратите внимание на то чего вам хочется и что может выполнить и как может? Я бы сказала здесь вот как дополнение к девятке, десятки десятке жезлов. <laughs> Немножко. Возможно, она также на ваше стремление к чему-либо. Ищите в себе самим, себе самих вдохновений, если что, все-таки. А не цепляетесь ли вы к чему-либо, либо кому-либо кому слишком излишне? Здесь тоже обращайте, пожалуйста, внимание на какой-то такой момент. Игра стоит свеч. Вот здесь вот вопрос вот такой главный вопрос а надо ли тебе это а игра стоит ли свеч и вот здесь вот какой-то такой контекст больше присутствует семерку чаш нежели как-то иначе оно того стоит вот задавайте себе побольше таких вопросов Оно того стоит стоит ли этот стоит ли лица цели ради того чтобы к ней стремиться стоит ли ради таких хорошо чего то если стоит идем если не стоит соответственно то есть вот здесь а стоит ли надо ли а нужно ли тебе это вам? А нужен ли лишний кубок вам? Либо уже у вас все есть. Поэтому, дорогие мои, и чего вам это стоит? Тоже обращайте на это внимание. Это интересно. Ладненько, давайте дальше. У нас идут после весов Скорпиошки. Здравствуйте, скорпиошки, у вас, а обратите внимание на то, от чего вы не отходите, и то, чего вы имеете, и чего вы очень сильно храните по четверочке Пентакли. Туз кубков, шестерка чаш, то, чего прям сердце не отпускается. А что вы держите в себе? Здесь, пожалуйста, обратите внимание, что вы держите в себе и, возможно, не даете этому выхода. Вот здесь больше как на содержание своих эмоций, что вы придерживаете, чего вы не высказываете, а, возможно, чего вы не договариваете и не говорите. Обратите внимание на то, за что вы цепляетесь и держитесь всеми силами. и к чему это все приводит. Так что, дорогие мои, то, что... за что вы цепляетесь, то, что вы хотите от этой жизни, и то, к чему вы прикипели, обратите внимание на это. Возможно, чего вы не решаетесь, и то, чего вы не можете отпустить. То есть вот здесь тоже может и в таком контексте здесь отыгрываться. Обратите внимание на это. Но здесь, я думаю, здесь более глобальный ответ, нежели даже моего вопроса для некоторых людей. Больше по глобальности я бы сказала из-за… Так, стрелец. Давайте стрелец. Здравствуйте, стрельцы. Давайте посмотрим шестерка жезлов. Шестерка жезлов. Шестерка жезлов. Давайте посмотрим. Ваша подсказка Шестерка жезлов. Паш кубков. Это у нас стрельцы, правильно? Стрельцы. О. Ваши достижения, ваше развлечение, ваши амбиции, ваши хотелки. Здесь вы можете как преуспеть в этом очень сильно. Вы можете вот здесь вот как дорога зеленый, как, как дорога зеленый свет для многих начинаний, для некоторых людей стремиться. Если вы что-то, я бы немножко сказала, в контексте начинаете какие-то новые вещи для себя, либо что-то открываете вперед Не надо, не стоит бояться даже. Шестерка жезлов больше говорит о победах в вашей жизни. Обратите внимание на победах, на совершениях, на того, чего вы достигли, несмотря ни на что. То есть здесь больше на целеустремленность свою обращайте внимание. То, чего у вас очень поет душа и то, чего очень сильно трепещит сердце. Возможно также обратите внимание на вдохновение вокруг и возможно на людей, которые дарят это вдохновение вам. То есть здесь немножечко вот какой-то такой контекст. Можете также обратить внимание на детей и всяких новых людей в вашей жизни. Возможно, вашу некую поддержку, которая рядом стоит, а вы этого особо не замечаете, да, бусей усып... усыпаны кто-то здесь победоносными бедоносным возгласам. Здесь тоже может быть. Возможно, также обратите внимание на то, кто вас привел и кто вам помог победить в какой-то либо битве, либо войне, либо какой-то ситуации, в которой для вас важна. Обратите внимание, не забывайте о них, о людях, которые рядом. Также я бы сказала немножко люди. Почему? Потому что шестерки всегда на шестерке жадов у нас всегда задний фон из людей. То есть там он всегда не один. То есть есть возгласы, но также просто понимаете, здесь и тройка кубков и паш кубков. Поэтому я думаю, что здесь кто-то, возможно, помог. Возможно, на свою любовь обратите внимание, на свою новую, да. Любовь тоже можно, в принципе, сказать. Возможно, на свое окружение также по тройке кубков обычно бабского бабском канале на людей, которые вам помогли достичь каких-то побед. Возможно, на какие-то открытия других. А возможно, просто стоит порадоваться за другого человека. Но здесь, соответственно, победы, совершения, достижения, какие-то положительные результаты. Обращайте внимание, вот вам такая некая подсказка на август. Поэтому спасибо вам, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас Козерожка? Козерожка, давай, привет. Давай смотреть. Смотреть, Козерожка. Десятка мечей. Десятка мечей. Подсказка. Ладно. Все, гейм-овер oh, у кого-то. Обратите внимание, пожалуйста, на конец какой-либо истории. Давайте так. Зачем и почему, но я бы не сказала. Возможно, кому-то, либо вам, либо какому-то человеку придется сделать и что-то отпустить, и что-то закончить, дабы кого-то здесь не мучить. Возможно, также здесь говорится о какой-то ситуации, которую, в принципе, стоит просто отпустить, дабы не впадать в какие-то иллюзорные для себя моменты жизни. Вот здесь надо обратить на конец. И не впадать особо в какую-то жертву для себя и жертву каким-то своим амбициям. Возможно, пора к чему-то поставить уже давно точку, а вы просто этого не делаете, потому что не хотите, не желаете, потому что вы вольны распорягаться своей жизнью. Но где-то над какой-то ситуацией надо поставить точную точку. И уже выходить из каких-то момента жертвы и тому подобное. С голой пупов новое будущее, хоть убей. Это интересно. Так, четверка пентаклей рофант звезда, пятерка Пентаклей, туз мечей. Здесь, похоже, как цепляние у кого там? у скорпиошек. Похоже. Но здесь как будто не отпускают. На окончание, на законченность здесь надо, пожалуйста, обратить внимание. У кого-то надо это сделать, а у кого-то уже это сделано, но просто здесь не отпускается. Какая-то, возможно, просто идея, которая уже... Вот здесь, возможно, у кого-то не идея, здесь, возможно, у кого-то что-то уже умерло, но просто это не отпускается, дорогие мои. Вот здесь вот, к сожалению, надо что-то для себя уже, либо кого-то отпустить. Либо человека, либо себя, либо обстоятельства в вашей жизни, которое привело не очень красивое, приятное положение. Здесь уже надо как-то отпустить какую-либо ситуацию, закончить. Поэтому вот здесь на окончание, на завершение обратите, пожалуйста, ваше внимание. Причем конкретное окончание, а не точка запятой, продолжение следует. Я надеюсь, меня здесь поняли козерошки. Давайте дальше. Водолеи, здравствуйте, давайте посмотрим. Королева чаш. Королева чаш. водолеушки обращаем внимание сразу на свои чувства, эмоции, что вы можете дарить и заражать эти свои эмоции других людей. Ваш, а, а у некоторых а, к, какую роль играют эмоции в вашей жизни, созидательную, либо разрушительную, дорогие мои, возможно, на ваше бунтарство. Если здесь есть такое бунтарство, либо какое-то такое поведение, возможно, обратитесь внимание на это, возможно, также обратите внимание на свои Женские вещи, на ну, свои женские какие-то э, календари. Здесь тоже, в принципе, может такое говорить. Но ну, календари, но ну, обычно, ну, ладно, я, я не буду взываться особо подробно, но здесь, какой вариант, тоже возможно. Поэтому, э, возможно, также обращаем внимание на свой настрой, на свое настроение, как о чем мы хотим дарить мир, как мы что хотим получить от окружающих и на то, как. Эмоции, как ваши ощущения э, влияют на вашу жизнь, на ваш жизненный путь, на окружение вокруг, на ваших людей, любимых, родственников. Как ваши эмоции влияют на все по итогу вашей жизни. Возможно, эмоции кого-то здесь переполняют. <свят> Возможно, как-то гормональные какие-то также вещи. Пожалуйста, обращайте внимание на свои гормоны. То есть, реально в плане. Но я бы не сказала здоровье, но просто обращаем внимание на наше, ваше, ваше, наше настроение. Поэтому, дорогие мои, короче, вот здесь чувство, настроения. Прислушиваемся также, как вариант, к, к своей чучке, в принципе. Поэтому, дорогие водолеи, чувство эмоций, обращаем внимание, подсказка кроется в некоторых ваших моментах. Так, возможно, также на женские какие-то эмоции и на чувства других людей тоже может как проигрываться, Обращаем внимание. Но именно женщин. здесь и вот какой-то такой момент. Ну и как отыгрывается в вашей жизни? Ну здесь дурак, мир, чу здесь страшный суд и луна. Здесь вот как, возможно, у кого-то есть заблуждение, но чисто из эмоционального фона по каким-либо вещам, либо отношениям с родственниками, либо отношениям в общем коллективе э, дорогих людей. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, какая такая интересная подсказочка для водолея. Здравствуйте, рыбочки, рыбочки. Здравствуйте, семерочка жезлов. Отвоевываем, завоевываем, перевоевываем, да. <сос <eight> <сосém> <сосém> <сосém> ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Второй-ка мечей. Ой, что надо сделать? Много же, много же. Семерка мечей. Ой, король мечей. Ой, дорогие мои, неукротимые, неуловимые мои. Вот здесь, вот честно, на что обратить внимание, на свои жизненные силы, на то, что вы отвоевываете, завоевываете, переходите, делаете, творите, отвечаете, говорите и также отвоевываете перед кем-то и отвоевывайте другие какие-то других людей. То есть вот здесь что, обращайте внимание, ваше внимание должно как-то, подсказка это, кто что творит, но я бы не сказала за вашей спиной, здесь скорее всего вы сами, дорогие мои, кто для себя что здесь творит здесь вот что вы творите <смех> <смех> Но ну, это прям полным контекстом рыбочки вот что мы творим в последнее время <смех> к чему нас тянет вот какая то вот здесь вы знаете авантюра, <смех> авантюра семерочка мечей рыцарь жезлов, король мечей я бы не сказала, что здесь авантюра других людей но если для вас другие люди в принципе как приоритет и не пустое место для некоторых здесь. Если есть такие у вас люди, то обращайте внимание на таких завоевателей вокруг себя. Отвоевателей всего вся на свете. Возможно, кто-то бунтует, бунтарствует. Здесь тоже это очень сильно может проигрываться. Поэтому на завоевание, отвоевание своего мнения, возможно, мнение другого человека. Возможно, просто как вы слушаете какие-то моменты предположений и каких-то вещей а от других, как бы больно и порой неприятно, это бы не было. Это бы не было, это новые слова, записаны словарь. <свят> это бы не было. Вот. <свят> У нас словарь новый просто завелся, если что, имею в виду. Поэтому, вот, дорогие мои, отвоевания, завоевания, возможно, ваших личных амбиций, возможно, вам это виднее, возможно, вы с собой несете очень сильно все интересное, новое и вкусное. Дабы не просто так, видать, несете по тройке мечей. Интересно. Такая предыстория о тройке мечей. Ладненько. восьмерка жезлов. Во что вы ударяетесь, во что вы вляпываетесь, и что вы творите, дорогие мои? А возможно, вы творите и знаете, в принципе, что вы творите, а возможно, вы творите этого еще и не знаете. Поэтому, дорогие мои, обращайте внимание, что творится, вытворяется, Вокруг вас и с вами, и вы, дорогие мои рыбочки. Поэтому спасибо вам. Спасибо, то что вы досмотрели до конца. Вы то какие интересные. Ой, творец, Поэтому, дорогие мои, спасибо вам, что еще раз досмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, колокольчик, дабы не пропустить стримы, новые видео и даже где вы можете подписаться на спонсорство и при этом говорить, какая тема вам хочется посмотреть. Поэтому спасибо вам, желаю вам все самого лучшего пока-пока.